Витаю, друзья! Тут недавно вышла новая версия видеоредактора с вот таким вот непроизносимым названием. -лайв. -лайв. -лайв. -лайв. Это версия 2304. Точнее, вышла она еще в прошлом месяце, но для меня эта версия новая, так как я мало интересуюсь этим проектом. Его считают одним из лучших редакторов с открытым исходным кодом, поэтому мне захотелось рассказать про эту новую версию, ведь здесь есть некоторые интересные штуки. Это первый релиз после того, как разработчики собирали пожертвования на реализацию новых функций. У меня в каком-то видео с новостями рассказывалось об этом, что они собирали пожертвования. Кстати, сбор пожертвований прошел успешно, поэтому они все-таки реализуют все, что нам наобещали. Я не доверяю этому парню. Но он так старается, не выдумывай. Итак, добавили возможность создавать секвенции, или как их еще называют, вложенные таймлайны. Это довольно полезная функция, которая позволяет объединять несколько дорожек в одну. Hello да? Но это еще не все. Эти секвенции можно редактировать. При создании секвенции появляются вот такие вот вкладки, внутри которых находится собственная временная шкала. И уже внутри самой секвенции можно что-то делать, например, добавлять эффекты какие-то и все в таком роде. Работает оно, конечно, немного странно. Например, при укорачивании видео секвенция не становится короче, и там просто отображается черный экран. К тому нужно вручную эту часть обрезать. Это неудобно. В целом это полезная функция, которая напоминает смарт-объекты в фотошопе. Если вы, например, сделали сцену с кучей всяких эффектов, то для экономии пространства можно объединить это все в одну дорожку. В эту версию интегрировали нейросеть Whisper от злобной компании OpenAI. Это нейросеть предназначена для распознавания речи rate, to to и, вероятно, ее интегрировали для возможности генерировать субтитры. Как сказали разработчики, Whisper поддерживает множество языков и у него есть возможность автоматически переводить сгенерированные тексты на разные языки. И в целом в всем релизе сделали много улучшений, связанных с редактированием субтитров. Появились интересные улучшения для эффектов и переходов. Добавили новый эффект таймера, с помощью которого можно добавлять счетчик времени. Там есть возможность менять шрифт, расположение таймера, формат, размер, цвет и так далее. Странно, что раньше этого вообще не было. Добавили новые переходы. Не буду их перечислять, а просто покажу. Вот посмотрите, как они выглядят. Вообще, странно, что в самой программе нет подобной визуализации переходов. Я считаю, они лучше бы сделали что-то наподобие, как это сделано в DaVinci Resolve. Там визуализированы все переходы и более как бы понятно, какой переход, как выглядит. В KDE Store, где распространяются всякие эффекты от сообщества, добавили новую категорию с файлами проекта для KDE и Life. После релиза этой версии там уже появились некоторые шаблоны. Все работает просто, загружаете шаблон, а потом добавляете туда ваше видео. Ну или если это шаблон с текстом, то заменяйте текст. Думаю вы поняли. Разработчики сказали, что в этой версии исправили самый раздражающий баг со звуком. Там звук постоянно противно трещал и глючил. Are you ready, kids? I, -I, Captain. I Ну и на этом среди интересностей все. Разработчики уже рассказали о своих планах на следующую версию. Они будут работать на улучшением работы с эффектами. И возможно начнут портировать приложение на шестую версию инструментария Qt. Как они говорят, шестая версия Qt позволит улучшить производительность. В целом, что я считаю о данной программе? Ну, во-первых, она улучшается. По сравнению с тем, что было с Caden Life, или как ее правильно выговаривать, в общем, раньше эта программа была намного хуже. Но все равно она не может конкурировать с тем же Premiere Pro, Final Cut, DaVinci Resolve и так далее. Я, конечно, надеюсь, что программы все таки смогут довести до ума Сделать ее более дружелюбной, более понятной. Следующий момент – это название. Серьезно, почему такое непонятное название? Как вообще говорить K D Live, Kaden Live, K D N Live, может еще я не знаю там <связывая> Ну, короче, вы поняли. То есть название реально какое-то такое себе, и все-таки было лучше, если бы они сделали ребрендинг. Причем я общался с разработчиками, они говорили, что не хотят сделать ребрендинг, но не боятся. По той причине, что люди уже все-таки некоторые знакомы с этой программой, а также большинство гайдов для нее уже как бы сделаны именно под названием KDE. And Life. Но все равно я предложу свои варианты нового названия. Например, можно взять какого-то известного режиссера или актера. Ну, например, Чарли Чаплин. Заменим букву С на К и получаем Каплин. Нет, звучит, честно говоря, так себе. О, о, о Джеймс Кэмерон, точно. Заменяем С на К и получается Кэмерон. Вот, звучит уже неплохо. И имя известного режиссера, который создавал известные фильмы. Ладно, в общем, переходим к титрам. Кстати, можете в комментариях предложить, например, свои варианты, как можно было бы переименовать эту программу. Было бы вот интересно почитать. Потому что у всех разное мнение В общем, до новых встреч Усим пока